Приветствую друзья, меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь я рассказываю об изменениях в законодательстве и судебной практике, делюсь своим мнением относительно происходящих событий и сегодня снова о деле Ефремова. Это уже не первое видео о ДТП с участием указанного персонажа. Но события последних судебных заседаний по делу, широко освещаемого прессой, высказывания подсудимого и его защитника, а также комментарии отдельных зрителей. О происках отечественных спецслужб и инопланетного разума, покусившихся наглашатая свобода Ефремова, не дают возможности мне промолчать. В предыдущем видео по теме я упоминал, что президентом Федеральной Адвокатской палаты Российской Федерации возбуждены дисциплинарные производства в отношении адвокатов Добровинского и Пашаева по следам их участия в различных ток-шоу. Нельзя. Не отметить, что Добровинский, как старый, опытный и безусловно успешный адвокат, перестал ходить по краю и делать неподобающие статусу заявления, что, впрочем, не мешает ему привлекать внимание журналистов и населения. Совершенно иначе ведет себя адвокат Пашаев. Он тоже хочет славы, но, вероятно, в силу своего интеллекта избрал более чем своеобразный путь для ее достижения, тем более при наличии статуса адвоката. Юристам известно, что по делам о ДТП существует два варианта защиты. Первый вариант ⁇ это доказывать, что в момент ДТП автомобилем управляло иное лицо. Именно в целях доказывания такой версии виновник ДТП скрывается с места происшествия, бросает автомобиль и заявляет об его угоне. Второй вариант ⁇ доказывать, что у водителя отсутствовала возможность предотвратить ДТП. В целях доказывания этой версии представляются соответствующие заключения экспертов. Например, о технической неисправности одного из автомобилей, кратковременной потере водителям сознания под воздействием лекарственных средств или в связи с состоянием здоровья. В отсутствии возможности доказывания указанных версий, работа защитника направлена на минимизацию возможного наказания, в том числе путем доказывания психического заболевания виновного. Признание вины и раскаяния, положительные характеристики однозначно расцениваются судом в качестве смягчающего вину обстоятельства. Причем перечень этих обстоятельств законом не ограничен. В качестве смягчающих суд может признать семейное положение, состояние здоровья, социальный статус или публичность подсудимого. В данном же случае у меня сложилось впечатление, что о возможных вариантах защиты по Пашаеву стало известно лишь после заключения соглашения с Ефремовым, причем в форме чего либо вольного пересказа. Поэтому указанный господин, приняв на себя защиту Ефремова, в ходе многочисленных ток-шоу стал рассказывать об этих версиях всем, но по странному стечению обстоятельств не следовательно. Устраивать шоу из человеческой трагедии недостойно и непорядочно, а продолжать шоу после осуждения коллег недопустимо. Но Пашаеву все нипочем, шоу продолжится при любых обстоятельствах. Впрочем, коллегой Пашаева называю вынужденным. Надеюсь, что по результатам проверки профессиональное родство с этим артистом оригинального жанра прекратится. В ходе расследования дела Пашаев заявила о наличии у него доказательств в подтверждении невиновности Ефремова. При наличии известных всем видеозаписей это выглядело довольно странно. В ответ на анонсированные Пашаевым доказательства, почему-то скрываемые им до суда, посыпались шутки о зеленых человечках и чипированных рептилоидах, захвативших контроль над ефремовым но как оказалось рано иронизировали по версии пашаева и приглашенного им в суд специалиста пусть не рептилоиды но хакеры свои руки к дтп приложили да и облака в тот момент на небе были странного цвета незадолго до этого свидетель защиты допрошенный судом по инициативе пашаева заявил что является личным врачом ефремова который в момент дтп находился под влиянием вакцины от известного заболевания все Дружный, неутихающий аплодисментный и радостный детский смех. Однако сидеть-то не Пашаеву. Существует версия, что Пашаев не дурак и его действия спланированы и направлены на минимизацию наказания Ефремова. Якобы план заключается в том, что доведя до абсурда всю ситуацию, Ефремов в итоге скажет «Я бедный, несчастный, поддался на уговоры адвоката и вынужден был играть нехорошего человека. А так-то на самом деле все понимаю и осознаю. Да, я виноват и раскаиваюсь, поэтому не судите меня строго. Ведь я и так пострадал от этого коварного злодея-адвоката. Не сажайте меня в тюрьму, граждане судьи», скажет господин Ефремов, со слезами на руках и заламывая руки. Если это действительно так, то, Миша, уже пора, жги. Сцену раскаяния осилишь, никто не сомневается. Помнится, один раз уже каялся. Хотя, может быть, в этот раз нужно больше тренироваться. Симуляция инсульта вот не удалась, врачи не поверили. На возможные обвинения в травле заслуженного артиста отвечу, что с талантом у Ефремова, на мой взгляд, тоже не все хорошо. С родителями повезло это да, но природа на детях, как известно, отдыхает. Кто-то может назвать знаковую роль Ефремова, за исключением ролей бомжей, алкашей прочей маргинальной публики. Кстати. В видео с места ДТП он в роли был что ли? Или уже не играл, а жил в указанном амплуа мажора, привыкшего к безнаказанности. Относительно же травли, то на мой взгляд, реакция публики адекватно происходящими. Ефремов выбрал себе в защитнике Пашаева. Сначала каялся, потом стал рассказывать о происках инопланетян. Сначала читал стишки оппозиционного содержания, а затем назвал себя клоуном. Был бы господин Ефремов последователен, никто бы его не клевал. Поэтому, Миша, поменьше амбиций и больше репетируй. Терпение и труд все перетрут. Ну а поклонники таланта, уж не знаю, дедали, ли, отца ли или матери, поучаствуют, не дадут пропасть. Мажоры они ведь не только в театральной среде. Ну и в продолжение. В пятницу 21 августа на очередном судебном заседании Ефремов защитниками снова в центре событий. С целью отсрочить собственный допрос и завершение судебного следствия, Ефремов заявил об отказе от защитников Пашаева и Шаргородской. Причем Ефремов не стал связывать свое ходатайство с неудовлетворительным качеством юридической помощи и довольно своеобразным поведением своих защитников. Свое решение Ефремов связал с тем, что к Пашаеву и Шаргородской в суде относятся предвзято, подсмеиваются над ними. Поэтому Ефремов наймет кого-нибудь. Поавторитетнее, например, адвокатов Резника или Падву, а Пашаев и Шаргородская останутся консультантами. Необходимо отметить, что Ефремов в последнее время выглядит довольно уверенно и спокойно. По примеру своих защитников вступает в пререкание с участниками процесса и судом. Наказалось бы, беззлобную просьбу говорить громче в одном из последних судебных заседаний он рекомендовал приобрести участникам слуховые аппараты. На фото и видео Ефремов себя не узнает. Ссылается на плохую память. Судя по комментариям, многие искренне полагают, что именно так и должны вести себя адвокаты. Что судебный зал – это арена для такого рода представления. Это не так. Вряд ли при имеющихся обстоятельствах целесообразно в суде доказывать влияние на Ефремова внеземной цивилизации и вести себя вызывающе. Санкция статьи от 5 до 12 лет. Правда, если защита намерена доказывать психические отклонения у Ефремова, препятствующие реальному отбытию наказания, то какая-то логика в таком поведении есть. Относительно же заявления Ефремова о найме других адвокатов, ни в коем случае не ставлю себя в один ряд с Генрихом Резником или Генрихом Падва, но для меня они безусловные авторитеты от современной адвокатуры. Свое мнение относительно же таких высказываний не высказать не могу. Хочу напомнить зрителям и господину Ефремову, что нанять, поменять не согласуются с сутью адвокатской профессии. Адвокат не слуга своего клиента и не пособник ему в стремлении уйти от заслуженной кары правосудия, говорил Анатолий Федорович Кони. Адвокат не предприниматель, а представитель свободной профессии, оказывающий правовую помощь посредник между судом и гражданином да он получает гонорар но главная цель его деятельности в отличие от предпринимательства никак не извлечение прибыли с моей точки зрения из уст ефремова слова о том что он наймет других адвокатов оскорбительны и тем более после того как по делу поработал пашаев по его-то ефремов безусловно нанял Особое мерзение вызывают слова Ефремова о том, что Пашаев Шаргородской останутся консультантами. Он как себе представляет, чтобы нормальный адвокат работал при наличии таких консультантов? Очередное заседание суда по делу Ефремова назначено на 24 августа. Очередное представление, повеселимся. Но больше я жду рассмотрения дисциплинарного дела Федеральной палатой Российской Федерации. С высоких трибун много говорится о возрождении адвокатуры, престижности быть адвокатом. Возможно, так и было в начале 20 века, давшего отечественной юриспруденции великих адвокатов Кони Урусов, Александров и другие. Потом был советский период, ВЧК, расстрельные тройки, ликвидация адвокатуры, обвинительный уклон и, наконец, кивалы. События прошлого и начала настоящего веков вроде бы дали надежду на возрождение адвокатуры. Но, боюсь, за минувшие годы престиж адвокатуры снова упал. И случилось это в числе других факторов, не без участия таких вот пошаевых. Так может не стоит тянуть с рассмотрением подобных дисциплинарных дел. Может уже нужно ограничить различных деятелей в присвоении адвокатского статуса и превращении уголовного процесса в балаган. С вами был адвокат Вячеслав Манацку. Пишите в комментариях свое мнение. Ставьте лайки или дизлайки.